Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим праздником весны, праздником 8 марта. Каждая из вас уникальна, каждая из вас достойна любить и быть любимой. Каждая из вас достойна быть счастливой. Хочу, чтобы в вас побольше радовали ваши близкие. Желаю, чтобы ваши мечты исполнялись. Чтобы мужчины, которые рядом с вами, мужчины, ваша семья, ваши знакомые, больше вас радовали, да пусть вся вселенная, больше вас радовали, исполняли ваши желание. Желаю, чтобы все, о чем вы мечтали, обязательно сбылось у вас этой весной. Чтобы жизнь заиграла новыми удивительными красками. Хочу, чтобы у каждой из вас обязательно было время на себя, на свое здоровье, на свою красоту и, конечно же, на свое хобби. Ну, а наша школа, школа Натальи Пугачевой будет с вами рядом, и мы будем дальше помогать вам исполнять ваши заветные желания. Здоровья вам, сил и хорошего настроения!